С вами Сенька Лол, и это видео. Да, всем привет, всем привет. Подписывайтесь на канал Ритерама. Всем вот привет. это Даня Турского, вот это Девга. Да, Сенька Лул, я связан. Да, пер, э, пере, Короче, переназвался свой канал. Короче. Вот это наш Слава. Тоже снимает Ловка, он первый. И Делаешь не знаю, о чем ему говорить вообще. Короче, э, это видео посвящено паркуру. Погнали. When you talk all like when you talk all like when you talk all like when you talk all like when you talk all when you talk all like when you talk all like when like you you talk all you you you ребят это капец какой-то на улице еще нету минуса один а э, ну минус один очень редко бывает а тут просто все во льду ну вон там вода да, во льду, во льду все и блин ну смотрите вот видите лед вот он блин так смотрите блин, вот, это, вот это вот это наш короче <с1> <с 2> вот это мастер. Мастер снимает. Слушайте, всем пока. Мне Куда? Пока. Окей, пока. Давид пошел домой. Окей. Пошли проводить Давида. На этом видео а кончается. Можно... И всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.